Всем здравствуйте, здравствуйте. меня здравствуйте. зовут Богачев Роман вот у меня аппарат, я его еще не распечатал, вот именно так он придет к вам, если вы его закажете, такая посылочка, да, сейчас мы распечатаем, посмотрим какая комплектация, как работает, какой принцип работает, и вот на этом объекте пошлифуем какую-нибудь стену, да, стены готовятся под окраску, а с помощью проявочной лампы да, Вот такой Мы посмотрим, что получается Будет ли он Под покраску шлифовать Либо э, будет шлифовать только под обои А стоит в районе 9000 а Наждачная бумага у него идет вот такая 240 -я. в данном случае Вот я взял Там в комплекте что-то идет Размер сто восемьдесят печата. Так, пенопластовые упаковочки, мешок для сбора пыли, шланг, наждачная бумага. Сейчас разберем сам аппарат. Ручка. Если честно, не знаю, что это. Разберемся. Так, запасные щетки. Вот такого типа. А Какой-то zip. Так, идет переходник, давайте мы посмотрим. Зип так, подходит, сюда нет, да подходит, но туговато, да? Это от плана со шланг. Фисту у меня. Так, потом два каких-то колечка, причем разные немного. Вертка двухсторонняя, да? Вот она. Так, давайте дальше. машина 3200 оборотов показывает 710 ватт двигатель да принцип работы вакуум создается за счет примыкания корпуса получается вакуум и уже внутри него независимой, как это сказать, на независимой подвеске да, работает диск. Так, прилипание. О как. Прилипание хорошее. Давайте попробуем. Опа. Фистул гранат. Еще жестче прилипание. Сетки фистул новые идут уже, да? Тоже хорошо прилипает. Так, покажу. буду. Отсюда, да, чтобы свет был. Так. Внутри стоит вентилятор, который всасывает воздух. Провод не резиновый, но очень мягкий. Как на морозе, не знаю, да. В принципе, сейчас зима можно вынести на улицу, попробовать. Попробуем, протестим тоже. есть тормоз от случайного нажатия до да? сначала нажать потом для то есть включая розетку то есть включая розетку не получится так чтобы он у вас будет включен он будет всегда выключен это хорошо так минимум 5-6 6 режимов да? ну, в принципе она наверно дискретная да то есть и в половинке работает и в четвертинки да? так вставляется туго то есть она у вас не спадет сама по себе это хорошо ну это так для себя говорю. Так, шланг довольно таки мягкий податливый да? стремится выпрямиться посмотрим что куда это не сюда а вот так куда вот, делать На защелках то есть он опять же не выпадет это хорошо так мешок мешок идет с быстрым системой быстрого упражнения да то есть вот так вот, не надо вытряхивать вот через это вот отверстие сюда. открыл, вытряхнул. Чик. Система тоже защелкивается. Так и так, да? Чик. Все. Так, ремень, рюкзак. Мне кажется, он одевается как хочешь. Хочешь так. Хочешь так, хочешь повесь его просто на пояс, да? Нету защелки какой-то, да, чтобы можно было оцепить, продеть и, и, и, и зацепить. Вот типа такой. Это плохо. На заметку производителю. смотрите сам корпус и вот эта вот часть они из разного какого-то пластика это обычный пластик это какая-то такая на ощупь скользкая фигня Ни зазоров ни зацепов никаких нет сделано из двух половинок шов да не очень хорошо как это будет работать, я и пока не могу сказать сама тарелка Довольно мягкая, но упругая. Так, давайте открутим, посмотрим, что там внутри, для чего шайбы. Поближе сделал. Резьба в другую сторону сделана. причем это я кручу двигатель слышите, да? то есть тарелка по принципу одевается на сам двигатель ну, на редуктор, да? неприжимным винтом так, вот эта штука, кстати прикольно сделана для чего нам шайбы? Увеличить вылет тарелки да, на 2 миллиметра Мы можем. Вот они оделись. То есть с этими шайбами мы можем регулировать вылет тарелки за, за пределы вот этого. То есть силу нажатия. Понятно? Объясняю, наверное. Давайте мы их оденем. А... Где, где, где, где, где, Вот. Смотрим, что у нас тут. Восьмидесятая, сотая, сто двадцатая, сто пятидесятая, сто 240-я. То есть вот такой вот градиент от 80 до 240. -й. Давайте одеваем. Ну вот она по миллиметру торчит за сам диск. В общем-то все. Идем пробовать. Ручку не одел. Буду так. прикиньте, офигенно, давайте вот смотрим, толщина с миллиметра 240-вая наждачка. Обороты поставлю на минимум. чуть-чуть добавлю на двоечку как вам результат тут какая-то ямка Я не знаю почему Сейчас со стеной у нас Ну, вообще-то ништяк как вы думаете пойдем на большую стену значит Ну что, плоскость она делает. Какие-то вот царапинки небольшие, да, есть? Почему? Откуда? Так. Присасывается, реально присасывается, прям не так, не всяк на них крутится. Жесть какая-то, просто, блин. Единственное, что присасывается не тарелка, а присасывается корпус от опрокидывания у вас, да? Корпус присасывается, тарелка там, она вот так вот. Она уже скользит. 240-я мелковато просто для этого места. Надо чуть покрупнее было поставить. Поставлю 180-ю. 150-ю ставлю. Один. Какая камере села батарейка не заметил в какой момент пересниму так вверх 150 прошел сделал плоскость какую-то потом 240 -й. под проявочную лампу имеем вот такую покрытие очень- очень недурно я вам скажу я вам так покажу не посмотреть так вот вот она не достает до угла. Так, сколько? Ну, два пальчика. Возьмем три, да? Четыре. Как раз нашли в блок. То есть, Ланекс также не достает. Так. Ответную часть, где касается, не поцарапало, ничего. А... Пылья! тряпочки снял потому что была стенка пыльная пусть это вас не водит в заблуждение пыль она все равно присутствует особенно на 50 на 150 пыль конечно была она сыпалась ну это видно под вот эту лампу конечно сильно так угол даже угол смотрите вот так вот у нас уголочек в любом случае шли придется зарабатывать даже когда планок сам работаю я все равно Дорабатываю, шли блоком угол, да. Вернее, я сначала делаю угол, шли блоком, а потом планоком прохожу. Иначе вы угол просто испортите. А, ну вот, давайте включим прожектор. Что у нас мы видим под прожектор? Под прожектор мы не видим вообще ничего, да? Под прожектор идеальная стенка. это чем-то зацепили, понятное дело. Вот тут вот, на камеру не видно, но я знаю, что здесь у меня ямочка. Будьте внимательны, тренируйтесь, вначале на маленьких стенках, да, потом переходите на большие. Либо в каком-то подсобном помещении, да, вот есть подсобка. Пожалуйста, можно тренироваться. Вот. То есть, Резюмируем, да, чик, резюмируем, если у вас нет 140 тысяч на планекс, это 90 всегда найдете, да, то это ваш вариант. Ссылки будут в описании, где можно приобрести.